И встречаем на сцене команды КВН «Полтора Татарина», школа номер 50. Вот он, ребят, КВН. А чё он какой-то стрёмный и не смешной совсем? Софья, имей терпение, сейчас поржом. Ребята, тут не зал должен смешить нас, а мы его. А я это умею. Здравствуйте, меня зовут Арина, мне 11 лет. Согласитесь, у всех такое было. Ищешь утром пару носков, а нашел только одну. Да еще и с дыркой. И вот я думал... Когда в школу приду, буду переодевать обувь. Вот так вот двумя пальцами дырку зажму, да и никто и не увидит. А когда начинаю снимать обувь, там уже большой палец из дырки вылез и говорит, «Арина, ты что, закрой дверь, здесь холодно, одень обратно ботинник!» А я ему такая, «Ты что, ты же палец!» Стоп! Арина, это не стендап. Это КВН. Это а -а -а. совсем другое. А -а -а. Слышь, Санек, а ты что такой веселый? Да сегодня в зале столько симпатичных девчонок, прям цыпочки. Готовьтесь, красавицы! К вам идет Альфа-самец, Санек! А сейчас что такой грустный? Блин, я дурак, я с мамой пришел. Ребята, здесь мы должны показывать шутки и миниатюры. Есть одна такая миниатюра, кавказская овчарка. Эо, собака, сюда иди. Ло -ло -ло. ТЕБЕ НАДО, БРАТКА, ТЫ ИДИ! Да-да-да-да-да, это Кавказ! Дорогой зритель, а сейчас, чтоб ты не считал нас маленькими и думал, что мы ничего не понимаем, мы с Сашкой покажем тебе политическую миниатюру. Итак, представьте, встречу Владимира Путина с Рустамом Минихановым. Здравствуйте, Рустам Нургалеевич. Здравствуйте, Владимир Владимирович. А это правда то, что вы с 6 утра работать начинаете? Ну как сказать, работаю? Я утром селфи в окно сделаю, потом я свободен. Санек, ты че такой счастлив? Да мне все выступление, одна красотка руками машет, да поцелую посылает. Красивая хоть? Сейчас посмотрим. Дай-ка. Что случилось? Блин, это моя бывшая. С моей мамой пришла. А сейчас песня про любимого папу. Может папа может все что угодно, сверять вещи и готовить, посуду мыть. Папа может папа может все что угодно, но его друзья считают он не мужик. Партл. Зайдем в Макдональдс, наберем чизбургеров, бургеров, попьем фанту с колой. Wi-Fi халявный, люди хорошие. А Откуражимся по полной. Нет, я пас. в последнее время часто куражилась. Надо, чтобы организм отдохнул. Я тоже не пойду. Вчера только куражилась. Второй день подряд меня мать не поймет. Советую фанту с колой не мешать. На себе проверила. Здорово, бандиты. Привет, карапузы. Сама ты, карапуз. Привет, малышня. Сама ты... Малышка. <свят> че надо? Че пришли? В смысле, че надо? Мы вообще-то победители юниор-лиги 2015 года. Команда КВН «Мякиш». О, то есть вы как футбольный клуб «КамАЗ»? В смысле, о ваших победах уже давно никто не помнит. Да. Мы так-то вам помочь пришли. Как? Давайте покажем лучше смешную миниатюру. Давайте! Давай! Нам очень нравится показывать наших любимых учителей. Представьте, учитель технологии заменяет учителя биологии. Здорово, класс. Че, Че, Че, Че, э, Че, махотшель. Сели. Че пугаете, ты? Э? Так, знаешь, меня зовут Фояз Гамбарович, я учитель по труду, заменяю вашу заболевшего учителя биологии. Так, пацаны, сразу берем напильники, делаем вилки, а девочки готовим суп. На, у... На биологии так-то проходят растения. Ну, делай салат, чё тупим-то, э? <связывая> Мелко сюда иди. Что проходим? Мы проходим тычинки и пестики. <связывая> <У -ху -ху! связывая> пестики. <связывая> <связывая> Не рановато ли, а, пестик? <связывая> Кстати, ребят, вообще, что такое биология? Биология — это наука о окружающей среде. Так это по средам. А по четвергам что? Скучный четверг, хахашная пятница. Ну такой понедельник. Нормально у вас урок на ней, конечно. На биологии мы изучаем животных. Животных я люблю, записываем. Обезьяна. Маймол. Я вам еще и татарский преподаю. Отлично просто. Маймол, хайван, квехэд, дурак. <свист> это все наш учитель по физкультуре, Ильдар Ильдарович. А почему? Так он мне в сентябре еще сотку я ему занял, до сих пор не отдает вообще. Еще на биологии мы проходим растения. Растения. Самое лучшее растение на планете это огурец. Записываем. <свист> Жизнь огурца. Значит, посадил, тире, вырастил, тире, сожрал. Самые лучшие растения, ничего лишнего, вот так. А на какие семейства они делятся? Так, значит, готовые огурцы делятся на семейство Гамбаровых, мое семейство. На семейство Байрамовых, там, мой бяжей живет. Потом еще на семейство Шакировых оно не делится, они летом не приезжали, не поливали, вот и все. Кстати, задание сейчас. Вот так показываю, вы мне называете вот так мужа овцы. Мужа-козы, мужа-индюшки готовы? Сейчас, yeah. подождите. Так, поехали. Баран, козел, индюк. Так, эй, ты, Ильдар Ильдарович, понял? Ты говорил, дети тебя больше любят? Понял, нет? мол. Так, значит, молодцы. Всем пять. Дорогой зритель. В этом составе мы первый раз. И нам совсем не важно, пройдем мы дальше или нет. Нам и первого места хватит. Спасибо. Спасибо.